Доведу самого. Ну вот, сыночек, спать пора. Вокруг деревья потемнели, чернее морунево беро. Ночное оперение. Твои глаза верху, как рог на свадьбе кохетится, кричит, кричит, ночная птица, до порочения ума, Усни скорее до поля. От ветра горько заскрипели Чернево-румьего пера. Ночное опение Все засыпает из век. Взирают тусклые болотца. И смеется во тьме прохожий человек Березы словно купола В округах еле-еле черней мороз Черный мороз, ночное побеление. Thank you.